Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема терпение. Терпеливого человека нарождает судьба. Она ему дает все, что он хочет. Она ему дает потому, что он ждет. Я хочу сказать, что. Те люди, которые имеют терпение, те люди, которые выдержаны и понимают, что любая цель достигается не мгновенно, а поэтапно, со временем, он всегда достигает намеченной цели. Он всегда попадает, как говорят, в яблочко, в десяточку. Он всегда дожидается того, к чему идет. Очень часто люди, стремясь к чему-то, мечтают, надеются и рвутся, перепрыгнуть через несколько ступеней, через несколько проектов или этапов для того, чтобы достигнуть желаемого. Взять любую сферу нашей жизнедеятельности, чем бы вы ни занялись. Подавляющее большинство из нас хотят получить, хотят получить все мгновенно, здесь и сейчас, все и сразу. Вкладывая деньги, либо занимаясь спортом, мы хотим уже получить результат. Мы хотим уже видеть плоды наших трудов. Мы уже хотим видеть плоды наших вложений. И это... Ломает нам жизнь, ломает нам цели. Это не дает, как правило, в подавляющем большинстве достигнуть цели. Все очень просто. Нужно научиться терпеть и ждать. Вы должны понимать, чтобы вы не вкладывали силу, душу, ум, деньги, во что бы то ни было. Мгновенно это не приходит. Как правило, мгновенные быстрые заработки оборачивается, в лучшем случае, ничем худшим, огромными потерями и разочарованием. Вы должны быть настойчивы и очень последовательны, вкладывая деньги, душу, силы, ум во что-то, в знания либо в какой-то бизнес. Вы должны понимать, осознавать, что на все нужно время. Причем это время должно быть под вашим неустанным контролем. Вы не должны сводить глаз с того, что вокруг происходит, наблюдая неусыпно за тем делом в вы вкладываетесь. Чем бы вы ни занялись, вы должны все контролировать, вы должны за всем присматривать и понимать, что время идет, и оно работает на вас. Но стоит лишь вам захотеть получить этого как можно быстрее, вы начнете спешить, вы начнете делать ошибки, вы начнете перепрыгивать, заходить за те рубежи, которые в этот момент вам недоступны, и вы все сломаете. Вы ошибетесь. Вы устанете, бросите дело, оно развалится на полдороги. Либо постепенно вы до него добьетесь, до него дойдете. Но тот результат, который вы достигнете, вас не будет удовлетворять. Лишь по той причине, что вы опять были непоследовательны. Вы спешили. Так вот, судьба помогает тем, кто терпелив. Всегда, что-то начав, рассчитывайте на то, что будет потрачено определенное время, силы. Терпите, ждите. Не просто выжидайте а работать, каждый день трудитесь, что-то делать. Не изматывайте себя, делайте это с любовью, спокойно, размеренно, ощущая вкус каждого момента, понимая, вкладывая в душу, во все ваши телодвижения и ваши поступки. Ваша дорога, которая идет к цели, она важна каждым днем. Наблюдайте, помогайте же себе, анализируйте, оглядывайтесь по сторонам и смотрите, были ли ошибки, и меняйтесь. И вот что значит, когда судьба помогает терпеливым, вы получите то, что хотели. Всегда, в 100% случаев терпеливы дожидаются, потому что они счастливы, им спешить некуда. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.